Дорогие друзья, от лица нашей компании хочу вас поздравить с наступающим 2023 годом. Не бывает хороших или плохих, удачных или неудачных лет. Зачастую все зависит от нас, все зависит от того, как мы относимся к тем или иным событиям. Хочу пожелать, чтобы в ваших семьях всегда царило тепло и уют чтобы удача всегда поворачивалась к вам лицом и здоровье вас, вашей семьи, ваших близких и друзей никогда вас не подводило. Желаем вам добра, счастья и благополучия. С Новым годом! Ура!